Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать пауэрбанки в милитари стиле при помощи страйкбольных магазинчиков от разных типов приводов и 3D-печати. Ну, соответственно, некоторых запчастей с AliExpress и банок 18650. Сейчас я их выпотрошу и покажу, как собирать. Значит... По пауэрбанке я уже выпотрошил. Начнем с самого маленького. А... Ранее это был бункер для MP5. Производителя, к сожалению, не помню. Значит, нам потребуется сам корпус металлический, три распечатанных детальки, две половинки для размещения платы и аккумуляторов и заглушечка небольшая. Установка здесь простая. Самый главный элемент – это платка с Алиэкспресс. Ссылку, естественно, оставлю в описании. По поводу технических характеристик особо распитаться не буду. Можете сами глянуть на алишки в описании. Соответственно, у меня здесь уже все припаяно. И объясню принцип размещения элементов. Под плату у нас подготовлены пазы. Устанавливаем плату. К плюсу и к минусу припаиваем провода. Я сделал таким образом, чтобы элементы располагались минусовыми жопками друг к другу. Провода утапливаем в пазах. Выводим пружины. Устанавливаем элементы. Да, так еще раз прошу обратить внимание, плюсовые концы элементов находятся сверху и снизу, а минус находится в центре. Соответственно, минус идет на левый элемент платы, а плюс идут на правый элемент платы. И данная схема будет повторяться как в бункере э, в Powerbank для М4 и в Powerbank для АК магазина. Минус соединяем при помощи пружинки, чтобы лишний раз не паять. Так, закрываем второй ответной частью. Устанавливаем внутреннюю часть в корпус. И для фиксации внутреннего корпуса во внешнем ставим заглушечку и прикручиваем двумя маленькими саморезиками. Пауэрбан готов. Тестируем на работоспособность. Работает. Далее переходим к Powerbanku М4. Здесь я намутил что-то очень много деталей. Из-за особенностей корпуса бункера М4 пришлось разрезать внутреннюю деталь на такие замысловатые формы. Сборка, как и прежде, по схеме. Плюсы. Сверху и снизу, минус посерединке. Воссоединяем две больших части между собой. Можно даже зафиксировать при помощи винта м 4 на 10 мм. Неважно, какой дин. Так, половинки соединили, теперь нам необходимо установить контакты на место, соответственно, плюс у меня уже припаяны, минус соединяется при помощи пружинки, точно так же. Так как здесь корпус у нас неразъемный, для большей безопасности я использую изоляцию, чтобы ничего никуда не вылетело. И не замкнула на корпус, на металлический корпус. Укладываем провода в шахты. И на маленькую ответную часть укладываем нашу плату в пазы. И теперь эту ответную часть устанавливаем на посадочное место. фиксируем винтом М на два с половиной на 12 миллиметров устанавливаем в корпус и фиксируем чтобы с корпуса не вываливался очередным винтиком М4 на 5 либо 8 мм еще раз проверяем работоспособность все работает Переступаем к калахе. На калаху мне не хватило платки, поэтому только теория. Аккумуляторы располагается точно так же, плюс плюсовыми сторонами вверх и вниз, жопки минусовые. К минусовой подходит короткий канал, к плюсам подходит длинный канал. Плата распределения питания, соответственно, устанавливается в паз. К нему припаиваются контакты. Сторонки закрываются. Корпус фиксируется по желанию винтами М3 на 8 мм в трех местах. и устанавливается в корпус. Для фиксации внутренней части powerбанка в, в пластиковом корпусе бункера необходимо предварительно установить этот корпус, просверлить, отме... сделать отметины и просверлить в нем отверстие под штифты, под родные штифты, которые остались от бункера. Ну вот и все. К сожалению, мне удалось разместить всего два элемента 18650 в данных корпусах. Более данные элементы в большем количестве размещать не получается. А на сегодня все. До скорых встреч. Ваше здоровье!